как быть когда на работе собирают деньги на операцию кому-то сдавать или нет ну конечно конечно облика морали все в один коллектив конечно сдавать светлана ткаченко с праздником вас огромная благодарность что вы для нас делаете спасибо скажите вы рассказывали что мне нельзя дарить и принимать в подарок кошелек мне когда-то подарили кошелек и я им пользовалась долгое время действительно материальное благополучие исчезло. как исправить ситуацию выбросить этот кошелек и еще можно, скажите, стоит ли мне сойтись и жить с отцом моего ребенка или нет, ребенку и 1,6, я за ним не замужем, а обязательно выходите замуж. Вместе мы не живем, иногда помогает материально, есть возможность и он хочет, пусть сходится и живите, создавайте полноценную семью. Конечно, а что это вы, что это такое? Милена Нарышкина, скажите, после семинара обучения целительству можно ли заниматься экзорцизмом, если видишь в другом человеке сущность, да. У вас есть код от экзорцизма. В конспекте я видел я такой, да. Как с ним и с человеком работать? Здесь не могу сказать. Коврик и алтарь у меня уже сделаны. Это я все по поводу зятя. Он так и пьет, злой очень. Хотя хочет бросить и говорит: ну сделаю уже что-нибудь. Я его лечу и я прощаю, но вот и ныне там. Берете этого человека, представляете малышом. Складывайте ручки говорите, ты мой зайчик, ты мой пупсик, ты мой роднюсенький, ты мой золотой, ты мой хороший. Представляете его малышом и вот так вот гладите. И говорите, ты мой зайчик, ты мой хороший, ты мой пупсик. Засекайте время, делайте так 40 минут. Делайте так 40 минут один раз в день, один месяц сделайте и человек бросит пить. Проверено. Очень простой метод, пожалуйста, дарю.